живут, А мы идем с вами дальше Да, девчонки, и мальчишки Не ожидал я хряка встретить Именно прям Вот так вот гуляющего Ну да, хряк у нас А вот тайца Делает какие-то Ну, красит ракушки Не ракушки, непонятно Да, какие-то В общем, покрывает их белой Краской И потом на продажу кап. В общем, вот так вот готовит Ну, или лаком покрывает Лаком, скорее всего, покрывает И потом в качестве сувениров Будет На продажу выставлять Берегут В общем, то, что вот море ему Ну, не море, а залив Тянский приносит То он и использует Кстати, здесь можно приехать Вот именно в рыбацкую деревню там где-то к восьми-девяти, вот именно купить свежие морепродукты. Кто хочет, а именно купить свежее, то есть только вот, можно сказать, выловленное, да? Но вам надо именно попасть там, где вот катера разгружаются. Вот Тайка сидит, сети перебирает или новые вяжет. Здесь у них рыба сушится. ням нельзя, фу! Вот она, видите, злая. Сейчас тебе по жопе дадут Вот так вот Тайка долго не разговаривала По жопе тапком Вот второй вышел Банда вышла Сейчас она вам тапком Как даст Подам вот так вот В общем Кто хочет Может приехать И говорю вот именно Покататься по тайски Вот этой деревушке Рыбацкой Которая находится Между Джамтеном И Амбассадором и купить готовые, ой, не готовые, а более свежие морепродукты. Ну, пойдемте. Также можете не только купить, но а, приехать и вам приготовить Вот именно на наподобие вот таких вот ресторанчиков, а, которые находятся, в принципе, везде вдоль береговой линии, вот именно в рыбацком поселении. Ну, запах, конечно, здесь надо привыкать, ребят. Это не Потая, то есть не Джамтьян, не центр. Здесь запах немножко совсем другой отличается. Более такой резкий. Ну ничего, люди живут, селятся, отдыхают. Так что я думаю и вы сможете. Ну а мы в принципе с вами пришли вот именно на, ну, на тот участок, откуда мы с вами уходили. То есть нас сейчас будет разделять опять канал с выходом то есть мы обошли этот водоем и сейчас уже будем прибираться вдоль побережья и посмотрим что у нас есть там дальше какие пляжи так что пойдемте ну что вот он наш канал тайцы вот готовят роколовки свои то есть у них там целая кипа роколовок там вот они тянут кабель свой и будут выставлять сети ну, а мы с вами идем вот сейчас будем проходить а, по береговой линии там вот вдоль забора придется как-то нам карабкаться в общем сейчас все вы увидите так и ну, что я могу вам сказать а, по данному пляжу Пляж а, вообще дикий заброшенный то есть огорожены заборами с одной стороны там а как виллы какие-то частные а с этой стороны у нас пустырь а, И вот с правой стороны отель Ну, опять же, здесь есть, вроде бы, выход С отеля на пляж Ну, какое дно на этом пляже Даже проверять не хочу Потому что я уже Подустал ходить по этим пляжам а Сегодня прям Хорошо прошел Средней еще предстоит пройти Так что вы со мной гуляете Пойдемте ну, чистота пляжа, как вы видите, говорит сама за себя, ребят. Так что выбирайте, еще раз говорю, куда ехать, где отдыхать, переплачивать или все-таки не переплачивать, но отдыхать вот в таком месте. Ну, пойдемте, сейчас будем пытаться забраться вот на ту херню, нам надо попасть. Не знаю как, но будем как-нибудь это делать. Так, ну что, девчонки, мальчишки, вообще общем, мы вот дошли. Сейчас будем залазить а, Сейчас камеру включу и буду залазить прямо туда А там уже спущусь Нельзя, Это, конечно, накрывает, когда перегораживают проход Чтобы люди не могли пройти Я охуенный чувак, блядь, и мне все можно Ну пойдемте Так, ну что, в общем, мы забрались на какую-то частную территорию Не знаю, частная она, не частная Ну, нам надо пройти, и мы пройдем В любом случае, вот сидит какой-то европеец Недовольный ну, здесь похоже, я говорю, отель какой-то Потому что здесь вот еще у нас Здесь у нас все закрыто <coughs> Европеец был немножко в шоке Когда увидел меня Не стал я его снимать Он на меня посмотрел Как так здесь оказался Там же преграда ну, Вот так вот с таким же мотаром мы отсюда заскочим ну, а здесь вообще даже удобно Здесь можно вот так вот пешечком прогуляться Вот, скорее всего, заброшенный непонятно, что шоу-рум или какой-то маленький отель Сейчас попробуем обойти посмотреть, что там такое вообще растворится в этом помещении ну, бассейн сразу видно, что его забросили, это вода скорее всего, после вчерашнего дождика ну и пляж как вы наблюдаете это просто вам не хочется ругаться сегодня. вот, кстати, оба какая-то ракушка вот такие вот тайцы наверное делает то есть пасек платом ну, кому надо отберу прям на нее с вами идем дальше ну, судя то что я вижу я не знаю камера передает стоят кровати все-таки скорее всего это номера какие-то были или а, шоурум то есть мы показывали, что будет. Такой вот дом построили, там строение. Ну, вход, скорее всего, у нас с противоположной стороны. Потому что здесь входа я не вижу. А идти смотреть, у меня уже желания нету. лазить по этим заброшенным местам. Ну, сейчас посмотрим еще, если что, подойдем. Ну, место не заброшено Место как-то охраняется Непонятно Пойдемте посмотрим, что там у нас внутри Потому что байк, шлем Скорее всего, какой-то охранник И это похоже Все-таки на шоу-рум Hello а вот вверх тишина а, Ну, скорее всего, вот он Шоу-рум, да, все правильно Его представляли как это будет выглядеть внутри. В общем, так следят непонятно. А может быть они следят. Приехали, скрыли и... <как> испугались, что кто-то их застал врасплох. В общем, где это здание у нас, которое будет представлено то где-то ну, не похоже. Скорее всего, это проект собирались, наверное, запустить Но в итоге так и не запустили Или начинают Ну, опять же А может быть, вот он Здесь вот, где экраны у нас стоят То есть Долгострой Так его назовем Как в России Деньги вложили Чуваки деньги подняли и сказали А мы на Карибы и погнали Так что тоже бывают Такие здесь товарищи Ну ладно, идем дальше Ну а здесь у нас оказывается вида какая-то, ребят закузи а, с видом на море Ну, Занузер, душ Умывальник, обосральник а, Под Я не знаю, наверное, с противоположенной стороны да? Свой выход к пляжу Ну, Опять же, его никто не убирает то, что волна прибивает позже все остается территория выглядит ну я думаю за такую виллу в принципе можно отдать и 25 и 30 и 50 тысяч бат потому что вы живете прям на берегу Мух, залива но опять же Судя по состоянию, все заброшено Здесь вообще непонятно, то ли демонтируют, то ли расширяются В общем, полная стройка такая идет Ну, не полная, в общем, такая медленная бич Какое кафе Какое-то кафе, бич Опять же, тоже непонятно, работает она, не работает Какая-то тайка там сидит Тут у нас уже пошли отели и приотельная территория вот с левой стороны у нас когда вот стоят эти столбики вот охранник нарисовался там у нас есть бассейн мы сейчас тоже пойдем и, кстати погода непонятно резко начинает ребят. Смотрите, а, небо затягивает потихонечку Ветер еще сильный, не поднялся. В общем, надо тоже постараться дойти до дома побыстрее, чтобы аппаратирование не началось. Вот, кстати, вторая надежда на сегодняшний день. Ну пока вторая. Ну, мы, в принципе, с вами уже подходим а, к началу Джантьена, отсюда вот он берет свое а, начало, свой, свой, Свое начало. А, стоит показатель номер один, то есть, первый километр, и а, с этого места начинается отсчет. Вот, мы с вами прошли, получается, от амбассадора до начала Джантьена. линии практически все. Небольшая была преграда Мы ее обошли И обратно Вышли на береговую линию Ну что Сейчас я вам покажу маленький ресторанчик И советую вам его посетить У меня есть даже видео Не помню как оно называется Но в этом ресторане мы встречаемся С моими зрителями Алексей, супруга Катя И две дочки прекрасных Мы ужинали в этом ресторанчике Очень хорошо провожать закат в этом ресторанчике так что сейчас мы подойдем я вам все его покажу заговариваю с ребятки так это что девчонки и мальчишки ух ты здоровая здесь. А, в общем мы подошли с вами начало вот он welcome dжан и вот он с правой стороны у нас этот ресторан а, тайский а здесь очень хорошо но встречать именно, точнее не встречать, а провожать закат, когда хорошая погода а, То есть можно приехать, заказать столики с краюшку и прям Ну, если идет прилив, то лучше не заказывать, потому что волна прибрежная вас обрызгает а Здесь набережная у нас практически на не купаются, Потому что она, как видите, засыпана гранитным булыжником Не знаю, гранит это не гранит или мрамор не знаю, я не делал Или как там Так, надо передохнуть и, оба, и двинуться дальше Осталось нам с вами пройти вон до той башни И потом мы повернем направо И окажемся дома У себя В моей, ну, в моей даче реплика Сейчас перекурим и пойдем Кстати, девчонки и мальчишки Вот именно начало джампьена Больше заточено тоже под китайцев Очень много отелей всяких где расселяют китайцы, потому что здесь вот именно ближе к вечеру начинают завозить прям автобусы вот эти китайцы. Даже кухню ту же самую делают заточенную вот китайцы. Вот. недавно это, по-моему, работало. Сейчас это сломали или переоборудуют по-новому. Но не строят это точно. Здесь какое-то было кафе. Я так смутно помню. Так что... Эту часть джанкена тоже китайцы захватывают. Вот они. Шарики их не там висят. В общем, набережная. Ну, купаться здесь, говорю, не особо, потому что вот береговая очень узкая. Только когда окинь, можно еще искупаться. А так вряд ли у вас получится искупаться. Только в бассейне и все. Ну, пойдемте. У меня уже язык устал, и ноги устали, все у меня устало. Одним словом, я устал ходить, все это снимать. Так, ну что, девчонки, мальчишки, ну, в принципе, на этом я, думаю, буду заканчивать ролик, вот именно обзор пляжа от Амбассадора до Джампьена, потому что вот он у нас началась только вот береговая линия, где еще можно загорать, купаться. А там вот у нас где вот машина стоит припаркованная черная. Там вечером выставляют столы прямо на побережье, там сделали под мост и выставляют столики. То есть там можно кушать, закат. Сейчас не знаю, работает, не работает. Ну а это у нас вот Джантьян распределение соек, где мы сейчас с вами находимся. В общем, нам надо дойти до чаепрыка, до полицейского, полицейской будки. Ну, а это вот еще такое название Джамтьян Паттай Бич. То есть второе. Есть э, в начале, когда вы заезжаете. Ну, говорю, начало у всех может быть разное. Смотря с какой стороны вы заезжаете именно на э, пляж Джанкена, в общем так сказать. Ну, все. В общем, если вам понравился обзор именно, э, пишите комментарии обязательно, ставьте лайки, э, делитесь в соцсетях, не забывайте рассказывать э, своим друзьям, знакомым, близким. Э, с вами был Лысый. Оставайтесь со мной. Со мной будет дальше интересно. Все, всем пока.